всем привет друзья вы на канале сделай сам и сегодня я хочу повторить одну тему которую видел на просторах интернета а именно реанимация вот таких вот зачистных дисков или лепестковых кругов сейчас посмотрим как сделали ребята и попробуем также повторить будет очень интересно ну, а вы подписывайтесь на канал комментируйте и не забывайте ставить лайк сейчас обрежем каждый лепесток и посмотрим что это нам даст Возможно, откроются, так сказать, нетронутые. Хотя здесь, если рассматривать основу, то как бы запас лепестков достаточно большой. Ножом не очень удобно получается. Я решил, что проще будет небольшими кусачками. Но после очистки лепестков с помощью небольших кусачек у меня получился по ощущениям практически новый диск, ну выглядит, конечно, это все полуродский, она, возможно, будет биение какое-то создавать, но здесь везде по всему периметру живая наждачка. Как, допустим, не скажешь, как здесь. Сейчас попробуем. Просто для теста возьмем вот такую вот заготовочку, обрезок уголка ржавого и посмотрим. Ну, как мы видим, естественно, края сбиваются, но заготовка чистая. А вторую идею, которую я видел, скорее всего, у меня не получится, потому что диск у меня все равно стеклопластиковый. Но мы все равно попробуем сейчас полностью снимем все лепестки и посмотрим, будет ли он что-нибудь хотя бы зачищать или нет. Скорее всего, нет, он просто расплавится. У нас получился вот такой вот почти чистый диск. Тут немного осталось абразива, но не получается его снять. Но это ничего. Сейчас попробуем на заготовочке. мы установили данный диск ну и сейчас попробуем скорее всего он будет просто плавиться, потому что это стеклопластик знаете как ни странно оказалось что вот эта основа клеевая она как раз работает как абразив поэтому в целом зачистить под сварку к примеру можно так что советую но главное не перегревать и спасибо большое, что посмотрели. Мне было интересно проверить за ребятами данные, так сказать, лайфхаки, поэтому можно сказать, что это работает. А вы подписывайтесь, напишите ваш комментарий, правильно это или нет. Ну, в целом, поэтому спасибо большое, подписывайтесь, комментируйте еще раз и пока!